Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это 33 выпуск Quick News, или точнее сказать первый в 2022 году. Кстати, напишите, как у вас прошли новогодние праздники, оклемались ли, вошли вы уже в рабочее русло. Я лично вошел сразу, у меня уже с 4 января начались небольшие гастроли, я успел съездить в Пермь и съездить в Ижевск. 5 7 числа, соответственно, с концертами в рамках нашего шоу Queen Scorpions вместе с Сергеем Арутюновым. Было, как всегда, круто, было много народу, то есть все-таки люди решили не сидеть по домам, и а послушать классную музыку. Ну и, конечно же, более подробно я в своем блоге обязательно расскажу об этой поездке, плюс у меня еще планируется много поездок в феврале и в марте, так что будет много чего интересного. Ну, а мы пока давайте посмотрим, что произошло в музыкальной индустрии. Напоминаю, что Quick News это выпуск новостей из мира плагинов и музыкального оборудования за по прошедшее время и давайте посмотрим что с начала 2022 года произошло и начнем сразу с первой новости поехали теперь dolby atmos официально пришел в россию в физическом воплощении а именно в виде первой студии которую построила warner music russia при поддержке специалистов из компании dolby и соответственно эта студия заточена теперь под формат 7.1.4 то есть там можно сводить полноценно миксы и это не так просто, то есть это не просто поставить большое количество колонок вокруг себя там есть специальные настройки, есть специальная программа, такой кодировщик называемый Dolby Atmos Renderer и вот собственно разработчики из Dolby помогали и консультировали наших строителей, наших э, проектировщиков студии чтобы эта студия была максимально заточена под Dolby Atmos звучание и теперь там можно реально сводить треки, как говорят сами Владельцы студии изначально они попробовали работать в формате бинаральном. Как вы знаете, я об этом говорил в обзоре обновления 10.7 Logic. И именно благодаря этому обновлению вообще Dolby Atmos вошел в нашу звукорежиссерскую среду гораздо легче, чем пользователи других секвенсоров. Но так или иначе, Dolby Atmos набирает обороты в первую очередь из-за того, что компания Apple подключила на своей платформе Apple Music этот режим. То есть теперь можно отдельно загружать специальный... Dolby Atmos файл через дистрибьютора э, на эту платформу и если пользователь будет включать э, у себя например на AirPods э, Pro или AirPods Max э, вот этот самый бинуральный режим, то ваш файл будет точнее ваша песня будет уже воспроизводиться не в стерео формате, а вот в этом самом Dolby Atmos формате и так как бенуральный режим это все-таки некий компромисс программный, об этом я тоже говорил, то вот владельцы студии решили не идти на компромисс, а построить непосредственно э, студию, которая именно под, заточена под формат работы вот с, э, с, по системе 7.1.4. Но ну, очень здорово, очень интересно послушать первые работы. Кто интересно из наших артистов первый, прям сделать сведение именно исключительно в 7.1.4, довольно интересно. В общем, будем следить за новостями. Компания Steinberg тоже решила войти в Новый год с такими большими крупными заявлениями, а именно она намерена обновить формат э, плагинов, ну, точнее, не обновить, а, скажем так, отказаться от устаревшего формата. Речь идет о формате VST2. Э, те, кто работает в Cubase или работали, наверняка знают этот формат плагинов, причем он поддерживается не только продуктами Steinberg, но еще и сторонними производителями, такими, как, например, Ableton Life тоже поддерживает VST-формат и много других программ. И самое интересное, что vst 2 уже давно считается как бы устаревшим То есть Стэнберг еще, по-моему, с 2018 года намекали, что пора уже от этого формата отказываться Так же, как в свое время Apple Э, на системах Mac э, сделала, за, ну скажем так, запрет на 32-битные приложения и постепенно еще поддерживала их, а потом вовсе отказалась. Вот по той же дороге сейчас пошли Штайнберг и решили тоже отказаться от VST2 уже официально и дали э, до двух лет, то есть дали всего 24 месяца на то, чтобы все разработчики плагинов скажем так, э, не ленились а переконвертировали все существующие популярные свои плагины в формат VST3. Это уже как бы текущий формат более актуальный, он на самом деле уже тоже присутствует не один далеко год на рынке, но вот VST2, VST3 как бы шли друг э, с другом э, об руку и э, часто многие плагины устанавливаются в обоих этих форматах и соответственно вот те, кто пользуется Cubase, например, они могут тот и тот формат загружать. Но вот скоро э, поддержка официальной VST формата. VST2 формата прекратится, и у нас останется только VST3, и, конечно же, пользователи немножко боятся, что некоторые компании будут не поспевать переходить на VST3 формат, хотя, в принципе, два года — это достаточный срок, но посмотрим, будем следить за новостями. Когда у нас 32-битный код с macOS убрали, тоже многие переживали из-за каких-то очень старых плагинов, которыми продолжали пользоваться даже с помощью 32Lives или Leafs такой программы вы наверняка и узнаете но это ушло в прошлом я лично вот вообще никак не заметил отсутствие 32-битных а, плагинов в своей работе мне достаточно 64-битных все что нужно но было переведено вовремя и я думаю что то же самое сделают разработчики и для формата vst3 неожиданная новость прилетела от яндекса оказывается яндекс решил купить компанию band link и в принципе я так понимаю сделка уже практически состоялась и для тех, кто не знает, но я уверен, что все слышали Bandlink. Bandlink это такой сервис, который позволял создавать короткие линки для своих релизов. То есть, если у вас выходит, например, какой-то сингл, вы можете сделать такую некую единую страницу, где у вас ваш сингл будет доступен на всех площадках, и любой пользователь может, перейдя по одной ссылке, попасть на ссылки всех площадок и вас перейти на ту площадка которой он пользуется, то есть это очень удобный сервис, не нужно было у себя там где-нибудь на стене или где-нибудь в профиле выкладывать все ссылки на отдельные магазины, там Spotify, Apple Music и так далее. Теперь достаточно просто выложить ссылку, э, перейдя по которой уже ваши пользователи смогли бы, во-первых, и клип сразу посмотреть на этой странице, там можно подключить YouTube-видео э, на эту страницу, также можно посмотреть везде, где доступны Э, эти, этот релиз доступен в таких магазинах и самое главное, что там можно было еще дополнительные всякие новости писать можно было даже мерч продавать и так далее но конечно же был э, интересен не только этим, там еще были платные услуги по возможности продвижения и сбора более точной аналитики и вот собственно яндекс заинтересовался этим сервисом именно с этой точки зрения потому что яндекс намерен улучшить э, свой формат работы яндекс музыки именно больше ориентируясь на музыкантов то есть если яндекс музыка сейчас под, пока больше ориентирован на пользователей непосредственно тех, кто музыку слушает то они как бы, хотят еще и немножко так скажем так заигрывать с теми кто собственно эту музыку пишет и загружает и это очень здорово, Яндекс Музыка в этом плане молодцы, посмотрим как Бендлинк будет существовать уже под предварительством Яндекса, хотя Яндекс заверяет, что BandLink останется под своим брендом, будет работать как такая некая самостоятельная система, но будет работать в сотрудничестве с Яндекс Музыкой со всем вот этим вот, э, всей этой вот, скажем так, э, сетью Яндекс.Музыка, и посмотрим станет ли это прорывом для Bandlink, будут ли им прям еще более активно пользоваться, и пользоваться, самое главное, его дополнительными услугами вот, по аналитике, по выстраиванию отслеживаний, по сбору информации о релизах и так далее. В общем, будем следить за новостями. Друзья, отличные новости! Отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком,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 Себе на Новый год в качестве подарка я прикупил вот такой вот замечательный мониторинг-контроллер от компании Audient, называется Nero. Если вдруг вы не знали о таком, почитайте, у меня просто задался вопросом, у меня был довольно старый контроллер, решил его обновить. И посмотрите вообще, что на рынке есть Напомню, что у меня есть сабвуфер И мне обязательно нужна была, нужен был отдельный выход на сабвуфер Чтобы его можно было включать и отключать И так далее И вот я нашел, собственно, этот девайс Безумно доволен, уже две недели на нем работаю Шикарный звук, очень чистый И многие обзоры тоже его рекомендуют Такой, Не сочтите за рекламу, но я просто делюсь своим опытом Мне действительно очень понравился этот девайс И я тут задался вопросом Вообще, вот что делать, если нет монитор... э, мониторной ручки отдельной Потому что не у всех она есть Uh, у меня, например, звуковая карта RME, у нее нету на корпусе управления ручки мастер-громкости именно из карты. То есть да, можно докупить специально отдельный пульт, продающийся от компании RME, где тоже такая, по сути, есть крутилка, как такой монитор-контроллер. Но это не совсем то, потому что если, например, хочется, опять же, подключать сабвуфер или добавлять еще пару мониторов, то все-таки удобно держать некое устройство, которое позволяет быстро переключаться между э, вот этими разными этапами прослушивания. Плюс здесь еще можно выбирать разные источники, то есть можно подключить например, два компьютера и слушать на одном и том же звуковом оборудовании э, два разных источника звука, ну или там три и так далее. То есть это довольно удобно, это здорово и такие девайсов на самом деле довольно много сейчас на рынке. И на самом деле на этот рынок вошло первое такое устройство, которое выплачено полностью в цифровом виде. И этот устройство называется Ground Control. И представляет из себя просто такую системную как бы, программу, которая работает на системном уровне, примерно так же, как и работает, например, Reference от, от Sonarworks. То есть это такой некий контроллер, который постоянно активен. И он, перес... как такой некий аудиодрайвер виртуальный, он перераспределяет потоки, Звуковые внутри Мака э, И, соответственно, отправляет их туда, куда вам нужно То есть на физические выходы, например, вашего аудиоустройства То есть, по сути, это такой же э, мониторный контроллер Только вместо джеков для коммутации или XLR Мы используем просто вну внутреннюю цифровую маршрутизацию Это довольно здорово И уже многие похвалили эту программу э, Хотя я лично сначала скептически относился Но на самом деле это очень удобно Для тех, у кого нет мониторингового контроллера Но есть, например, карта с несколькими выходами вы можете использовать его, то есть просто открыть мониторный э, контроль на своей звуковой карте на максимум и использовать уже вот это э, программное решение как такую некую большую глобальную ручку громкости внутри системы. Да, понятно, что это не физическая ручка, она где-то висит у вас там в среди окон приложения, но ее, кстати, можно всегда за, э, за, нажать, чтобы она была всегда поверх всех окон, это довольно удобно, но самое главное в том, что она обучается по меди, то есть вы можете на самом деле использовать любой свой миди контроллер например, у вас есть миди клавиатуры на которой есть какие-нибудь крутилки фейдеры и так далее и вы можете их назначить на управление вот этой вот контрольной э, панели то есть по сути вы можете за там по моему 50 евро она сейчас стоит по скидке э, вы можете просто купить себе мониторный контроллер, который при этом не нужно подключать проводами, не нужно располагать на столе, а можно просто всегда его использовать и держать открытым у себя на рабочем столе. И самое интересное, что там можно перенаправлять разные сигналы от одного приложения в другое приложение. Ну, то есть это по сути как вот такая программа Loopback, вы наверняка про нее слышали, я про нее часто э, рассказывал, я ее часто пользуюсь, вот например для записи э, видеокурсов. И это, по сути, такое же устройство, только больше сфокусированное визуально под все-таки ручку громкости, чтобы работать. И там есть все функции, такие как э, сбавление громкости, например, на 15 дБ, так называемый дим, э, кнопка также переворот фазы и все прочее, там, моно, и все, чем обладают современные мониторинговые контроллеры. В общем, если вам интересно, переходите по ссылке в описании, э, читайте про этот контроллер, и если вам нужно, приобретайте, пока действует промокод и скидка. Ну и напоследок, бесплатный плагин этого выпуска, это плагин от T-Rex EQ81, который из себя представляет эмуляцию аналогового эквалайзера NIV-81 EQ, и это довольно классный и такой, можно сказать, аутентичный консольный эквалайзер, ну или такой преамп эквалайзер. И он шикарен для подкрашивания, для раскрашивания. У меня он есть в полной коллекции T-Rex, которая у меня куплена давно. И я им периодически пользуюсь. Довольно интересный плагин. Есть, конечно же, подобные плагины и у других разработчиков. Но вдруг, если у вас в вашей коллекции нет, то вот можно до 31 января абсолютно бесплатно получить его себе в коллекцию. Для этого нужно просто подписаться на новостную рассылку, создать аккаунт у IK Multimedia уже если у вас есть аккаунт зайти к себе в аккаунт и там найти промо э, такой э, промо экран где можно прям себе добавить в свои продукты э, этот плагин то есть там прям надо будет нажать на кнопку redeem э, то есть как бы запросить и в результате чего этот плагин привяжется к вашему аккаунту после чего нужно будет просто скачать продукт э, менеджер это такой специальный установщик от IKEA мультимедиа который управляет всеми вашими продуктами залогиниться в него через свой аккаунт и просто у себя увидеть доступные приложения, точнее доступные плагины для скачивания, и его собственно скачать и активировать. И напомню, что предложение действует до 31 января, поэтому поспешите и переходите по ссылке в описании и забирайте этот плагин. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, что вас удивило. Забрали ли вы себе этот плагин EQ81. И, конечно же, напишите, как вы встретили Новый год. Вошли ли вы уже в рабочий режим и, может быть, себе что-нибудь тоже купили, как я себе купил подарочек на Новый год, может, вы тоже что-то подобрали. Обязательно пишите, мне интересно. И, конечно же, вступайте в наш чат Telegram, если вы еще не там. Мы всем рады, приходите. Мы там обсуждаем Logic Pro, мы там обсуждаем работу с плагинами, какие-то проблемы и так далее. Довольно у нас там уже живо. Живо, много людей, чат постоянно активен, и я тоже там постоянно нахожусь, отвечая на вопросы, поэтому если вы еще не там, welcome. Конечно же подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео, потому что здесь у нас не только Quick News, еще также выходит э, видео по Logic, у. также я скоро буду выкладывать видео по различным плагинам, которыми я сам постоянно пользуюсь в своей практике. Буду такой делать некий свой личный, субъективный обзор того или иного плагина. В общем, оставайтесь э, на связи, потому что будет много чего интересного в этом году. И увидимся с вами в одном из следующих видео. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!